Уважаемые друзья, в связи с разговорами о закрытии Ютуба просим вас обязательно подписаться на наши каналы ВКонтакте и в Телеграме. Вы видите QR-коды на экране или по ссылке под видео. Доброго времени суток, уважаемые зрители информационного канала «Камчатский регион». С вами главный редактор Шуманин Владимир Юрьевич. И у нас в гостях почетный гость наш Владимир Николаевич Тюняев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Вот. А поговорим мы сегодня о том, как защититься от психотронного воздействия. Мы уже на эту тему в одной из наших недавних передач уже вели э, речь. А сегодня мы э, поговорим о том, что такое вообще приоритеты э, значит, здоровья человека. То есть вот об этом у нас пойдет разговор. И более конкретно мы остановимся, как защитить себя, так сказать, от ретного воздействия не очень хорошей воды. Назовем это мягко. Вот, чтобы никого не обижать, никого не оскорблять и никого ни в чем не обвинять. Обвинять, наверное, все-таки есть в чем. Почему? Потому что два месяца назад информационное агентство Камчатский регион, посмотрев по центральным каналам выступление гражданки Поповой, вот этой нашей Роспотребнадзор, которая заявила, что они нормируют значит, содержание в водопроводной воде гормонов и антибиотиков. У меня сразу же, так сказать, возник вопрос: а что у нас с Камчатской водой водопроводной происходит? И мы сделали два запроса: один вот этот Роспотребнадзор Камчатский. А Другую сделали в Горводоканал о том, а что вы туда добавляете, дорогие вы наши, хранители нашего здоровья и долголетия. И в итоге получили такие ответы по типу, э, ни, ко, ни, ни хрю не му, ни корню мял, понимаете, ничего. Вот. Поэтому из этого я сделал вывод, э, что добавляют. И сам вкус воды говорит о том, что воду добавляют, вода изменилась, изменилась именно к худшему. И поэтому мы сейчас, вот, Владимир Николаевич, я задаю вам вопрос, прошу угу. ответить, что такое приоритеты здоровья и поподробнее выйдем. Благодарю. Вас. Хорошо, я отвечу. Вот основные пять приоритетов, которые мы для себя определили и которые решаем, каждый приоритет это задача и проблема, которую мы решаем. О первом приоритете из этих пяти, о электромагнитных и ПСИ-воздействиях, мы поговорили в прошлый раз. Да. И мы эту проблему решили. И предлагаем всем поучаствовать в решении этой проблемы. То есть, обеспечить себя защитой и временем использования сократить. Второй приоритет – это вода. Вот из этих для среднего человека в, в среднем городе все-таки вода это вот из всех вредных факторов, которые мы вокруг имеем, вот 27 это влияние электромагнитной волны, только рост ее и вот это все тепперечные состояния, которые мы нивелируем, то есть мы решаем эти 27 устраняем из этой сферы влияние вредных. Второй это вода около 23 Потому что вода это источник жизни. И естественно, человек водой очищает, выводит токсины. И, кстати говоря, наша организация, Центр экологии человека, является членом Ассоциации вода, медицина и экология. Возглавляет ее ведущий специалист нашей страны и Европы. Академик Рахманин Юрий Анатольевич. Кстати говоря, мы записали ролик, и вы можете посмотреть по ссылке, где он отвечает на вопросы относительно речи Поповой. Он рассказал подробно, что является нормированием. Добавляют, не добавляют. Ну, я у наших водоканалов ребят спрашивал, они говорят, пока ничего не добавляют. Просто хочу сказать, что вот эти вот нормы, они пытаются привести к международным нормам. Пытаются. Чисто в, санитар... в санитарном плане. А то, что воду через все источники, так как города являются вот этим столько грязи сливаются и бросают шприцы, бросают все вот эти вот, ну, много чего бросают в стоки, а стоки все таки связаны через водные соединения и с питьевой водой, поэтому, вот как объяснила академик, да, они уже все воды загрязнены, и вроде бы задача стоит нормировать то, что туда попадают остатки антибиотиков, то, что это уже отходы человеческой жизнедеятельности, вот это надо нормировать, я, я не знаю, потому что Ответа от самой поповой разъяснение. Так прозвучал действительно, она сказала, что надо добавлять. Ну, это нонсенс. Но пока не добавляет у нас, слава богу. Вот надо это проверять. Вот. И в данном случае мы решаем проблему с питьевой водой. Мы же предлагаем решение какое. Не просто расходник вам, да, вот вам продали бутылку воды, вы выпили, и то питьевая вода в бутылках, она относительно питьевая, потому что она не несет той информации, которую вас будет очищать. А вот наше устройство, которое мы разработали, уже давно применяем и реализуем, это живица называемая. Вот она в графинчике здесь находится, это вот такая моделька у нас, еще не в корпусе, по тому же принципу работает, по которому все антенны. То есть, электромагнитная волна, попадая на антенну, которая выполнена из тока проводящего материала, из медиа, она формирует вторичное поле. Это вторичное поле имеет свою модуляцию, вот ту информацию, которая меняет структуру воды, то есть, она переформатирует молекулы. Но переносит эту переносит информацию да, и воду. вода становится живой. Мы, да. кстати, вот... Опять-таки, проверяя ПВРТ, вегетативно-резонансному тесту, посмотрели, что э, человек, который выпивает эту воду, у него происходит улучшение состояния организма. Она выводит токсины лучше, насыщает кровь кислородом и так далее, и так далее. Это факт. Поэтому вот всем предлагаем решение недорогое, но оно э, практически вечное. Опустили в воду, доливайте до 20 литров, вот предназначена вот эта антенна. А если ее увеличить, можно и на протоке ставить на те водоподготовительные системы, которые существуют, то есть, где очищают отстойники и труба идет, если мы ее увеличим кратно, то она может структурировать и придавать, оживлять воду и на больших объемах и в баках или в протоке, то есть это реально все сделать, поэтому вот предложить водоканалу использовать технологии, пожалуйста, мы передадим документацию, которая у нас есть, как ту, которую мы уже передали. Это раз. А Во-вторых, во есть еще вот все, что связано с водой. Мы, кстати говоря, еще предлагаем одно устройство, которое для огородников. вот мы его назвали Фитотроник, вот видишь, тоже такая красивая штучка, mm -hmm. которая опускается в 200 литров, и вода также структурируется, и этой водичкой опрыскиваются помидоры, картофель от Фитовторы. Три года проверяли в трех хозяйствах, ни одной фитофторы не обнаружили. Но это вот вместо всякой химии, которую... Сользует почву. Которую... Да, вот это вот устройство. Вот все можно делать полевым методом, который переносит информацию и создает ту среду, которая для нас благоприятна. Вот еще три приоритета, о которых мы не говорили. Это образ жизни. А образ жизни включает в себя что? Кон, нравственный устой и домострой. И Шесть приоритетов, которые ты озвучивал в наших предыдущих передачах. И, а, плюс к этому, это мы про образ жизни говорим. Чему следует жизнь, в жизни, куда идти, зачем идти, смыслы, смыслы, самое главное. Как расти детей, что их ждет в будущем, там, грядущее, будущее. Вот это формирование как, той как, идеологии, -то идеи, да, которую мы предлагаем вам. Пользуйтесь, пожалуйста, также по ссылкам можете посмотреть, почитать. И применять в своей жизни и еще воздушная среда это понятно но воздушная среда кстати говоря, если вот не гадить <свы> выбросами она быстро чистится быстро чистится но на самом деле она самое маленькое влияние оказывает на здоровье человека вот по нашей оценке около 11 процентов вот все-таки техногенка первое место вода питание о питании мы также не говорили, но питание – это вот пятый приоритет, который мы разрабатывали, и которому я вот 25 лет веганствую. Ну, не худенький вроде бы, нормально себя чувствую, слава богу. И мы считаем, что действительно человек… А, живой человек должен быть человеком, и все-таки его питание должно быть растительным. То, что написано во всех философских учениях, кстати, и в Коране, и в Библии, и в ведической традиции везде, и требы богам приносятся хлебушек и блинчики. Благодарю. Что хочу сказать в заключение, друзья мои, мы все ответственны за нашу планету, за нашу родину, за нашу малую родину, где мы родились и где мы живем, понимаете? Но есть люди, вот как вот Владимир Николаевич и его соратники. Мы считаемся соратниками, мы все соратники, вот именно русские славянские люди, вот живущие в славянской традиции. Вот. мы можем много сделать, но и поймите и нас, мы не можем все сделать, мы не можем за вас прожить вашу жизнь. Как говорится, коня можно привести на водопой, но сложно заставить его пить. Я бы, Владимир Юрьевич, дополнил, не только русские, славянские, арийские. Я бы сказал, что все люди, живущие по божественным устоям, и мусульмане, да и все, все конфессии, все таки в основе лежит божественное предназначение человека как Дитя Божье. И всех это касается. Если посмотреть в основы, то основы едины для всех. А вот исполнение этих основ разное, к сожалению. Мы призываем к тому, чтобы исполнить их как положено, по совести. Без вас мы дело не сделаем. Включайтесь в нашу общую работу. Значит, мы-то со своей стороны, так сказать, сделаем все, что возможно для города, для Камчатского края и большие антенны. Но ну, а маленькие антенны, для того, чтобы они стояли в каждом доме, и каждый человек мог защитить себя и своих близких от этого безобразия, которое нам навязывает мировое правительство, все зависит от вас. Я надеюсь, что у нас достаточно благоразумия, так сказать, и добронравия в нас, так сказать, чтобы понять эти простые истины о том, что никто, кроме нас, нашу жизнь к лучшему, не повернет. Благодарю вас. Благодарю, внимание. это точно. Вот. Всего самого доброго. И ждите наших следующих передач. Мы с вами прощаемся ненадолго. Всего До доброго.